Дверь-то закрой! Обернись, я сзади. С какого сзади? Ой, гляди, глядя, дам Эвелнесса стоит! Ха-ха! Ну что ж, хаешки и котятушки, с вами снова Нелел, и это игра Эвел Несса Хаус. Погодите, она будет сейчас по дому бегать? Так, котятки, мне некоторые писали в комментариях, что я начала проходить со второй части. Я не знаю, какая из них первая, какая вторая, какая третья. Эх, поэтому, возможно, это первая, возможно, это третья, я не знаю. В любом случае, играть. Ух ты, тут несколько эпизодов. Эпизод первый. Совсем недавно я купил себе дом за городом. Стоит он совсем недорого. До этого момента я не оставался здесь на ночь, пока моя сестра не рассказала мне, как ужасно она провела ночь, и еле выбралась из этого дома ужасов. Сейчас я здесь, чтобы выяснить, что же в нем не так. Окей. Заметьте, описание очень-очень похоже на предыдущую игру. Что, запустим? Я там за домик не могу заходить. Могу заходить. Давайте посмотрим, что тут вообще есть. И, блин, почему у меня под ногами все высвечивается. Ну, подсвечивается, простите. Я тут черный вход нашла. По идее, вилнесса должна была там стоять, а ее тут нету. Ничего не открывается, нет? Такое ощущение, что оно должно открываться. Текстурки, юнити, я вас обожаю. Может, надо было через главный вход пройти, а то, получается... Я как будто игру ломаю. Блин, что тут происходит вообще? Почему я дверь не могу открыть? Почему я не могу нигде открыть дверь? Ладно, мне придется вернуться. Хнык-хнык, перехнык. Что ж, дрова, дровишки. Странно, с обратной стороны замка вот мой ключ. Нужно зайти в дом с заднего входа и вытащить его. Что? Японский бог, ну вы что, серьезно? То есть, пока я это не сделала, меня бы не пустили в те комнаты. Ну, охренеть теперь. Значит, я решила просто обойти домик. Посмотреть, что тут и как. Но выходит, что я сделала все правильно. А, тут вон что есть. Я вот что пропустила. Оказывается, я могла не возвращаться. Вот я дура. Какой-то мешочек. Что это такое или чего это? Так, ну, собственно, вот. Отлично, теперь можно подняться на второй этаж, господи. Понимаете, меня сейчас это напугало. Ну что ж, второй этаж, так второй этаж, погнали. Почему на втором этаже у тебя закрыты... Были комнаты. Там кто-то ходит. Вы же слышали этот звук? Кто-то ходит. Половицы просто так, не скрипят. Закрыто. Ключ должен быть в другой комнате. Заходим. И в закрытой комнате у нас стоит Эвел да? Книга какая-то. А где ключ? А, вот он. Что ж, мы взяли ключик. Кто это? Это доносится из соседней комнаты. Это плач или смех? Слышали, все прекратилось, да? Так, Стапендер, что это? Прочитать записку. Да ёптить! Я смотреться хочу. Я хочу журнал прочитать. Вдруг там порнушка есть. Обернись, я сзади. С какого сзади? Везде все позакрывалось. Увеличиваются звуки. А вот она. Что это было? Я закрыл глаза, и она пропала. Найди все части моей фотографии, и я отпущу тебя. Тринадцать фотографий! Ну, частей фотографии. Вот первая. Что? Что? Аж кажется что это все таки первая часть я могу открывать я не могу открывать печалька я же эту фотографию сложить потом смогу чтобы посмотреть вы видели да что это было сейчас в принципе вот уже 9 частей на кровати ничего оказалось Оказалось, что там тоже фотография. Так, мне осталось найти только три части, и скорее всего эти три части у нас будут на первом этаже. Фу, а где еще Наташа? Ну что ж, спускаемся. На кровати нет, на стуле тоже. Это на фоточку чуть-чуть похоже. Так, туда я не думаю, что будем заходить. И у нас остается только вот это место, да? А где же последнее? Где последний кусок? Я где-то его пропустил? Нет, вот он. Я нашел все части, нужно отнести их на кухню. Где кухня? Вот кухня. Прочитай записку. Ты должен отправиться в обозначенное место на карте и отнести все части туда. Кстати, откуда он знал, что мне надо на кухне идти? Ты че, экстрасенс? Так. Конец первого эпизода. Что? Окей. Эпизод два. Я приехал на то место, что было указано на карте. Оно оказалось близко. Только пока я не понимаю, зачем я здесь. Нужно осмотреться. Интересно, куда ведет эта тропа за забором. Тропа за забором? Тропа за забором. Мне надо сюда идти? Да, мне сюда надо. А что мне надо здесь делать? Мы нашли домик. Там что-то, что это что такое? А, я подумала, там что-то летает, светится. А это, блин, вот это что? Что это? Почитай записку. Эй, возьми эту книгу, положи в нее куски фотографии и сбрось ее в колодец. Если сделаешь все правильно, откроется сундук. В нем лежит ключ. Этим ключом ты должен открыть ту дверь. Ту? Ту какую? Хей! Так, ладно, фотографии... Так, книга в колодец, сундук. А, ясно. Не нравится мне это. Кажется, зря я сюда приехал. Я должен вернуться к машине, чтобы уехать отсюда. Машина машиной? А мне нужно и найти колодец. А где колодец у нас находится? А колодца нету. Эвил Неста на меня не нападает. Круто, однако. Я каким-то почтальоном сейчас себя ощущаю на самом деле. Ладно. К машине так к машине. Может, она придет и предупредит меня, что типа... Не-не-не, мы не договаривались так. Даже не пытайся. Почему это? Что за... Где это я? Где я? Как я сюда попал? Кто стучит в дверь? Видимо, это наказание это Вилнесы. Есть странные звуки, посади. Нужно быстрее дойти до двери. могу открыть дверь. Что это такое? Я вернулся обратно. Видимо, у меня нет другого выбора. Нужно подойти к колодце и сбросить эту книгу. А где колод? А, вон он. Сбросить в колодец. Слышали звук, да? Если мы сделали все правильно, то должен был открыться сундук. Мы, по идее, сделали все правильно. Я надеюсь, главный герой не забыл фотографии положить в книгу. Я потом попробую еще раз вторую главу начать и посмотреть, что будет, если я не... Это... Не подбегу к машине. Сундук открылся. Взять ключ. А что дальше надо делать? Открыть ту... А, эту дверь. Что это? Мы типа ее выпустили? Глупец. Ты освободил меня. Угу. Закрой глаза. Продолжение следует. Спасибо за игру. Вот оно что, это была первая часть, а я-то, блин, думала, что там. Теперь понятно, как она появилась. Погодите, но ну она ведь и до этого там была? Или получается, что в этом подвале или что-то такое было запечатано древнее зло? Но такой же самый подвал или какая-то хреномантия или колодец или что это такое было во второй части? Хм -м -м. Как же она оказалась там? Ну что ж... Много-много вопросов. Главное меню. Эвел Несса Играть. Эпизод второй. Я посмотрю, что будет, если я не подбегу к машине. И вообще, откуда Эвел появилась фотография, если она обычный злой дух? Ну, не обычный, а просто злой. И стоять. Вообще, как она тогда появилась? Как она нам дала указания? Если ее в этот момент еще не существовало, если она была все еще в заперти. Это воистин странно. Хотя есть вероятность, что Эвилнесса, точнее Эвилнесса кто-то вызвал. А чтобы она обрела полную силу, ее нужно было вот так вот освободить. Ну, в любом случае, мы прочитали записку, берем книгу, и давайте сразу же пойдем к колодцу. Я должен вернуться к машине, чтобы уехать отсюда. А вот я сломаю твою логику и пойду к колодцу, Я исполню желание Вилнесса с самого начала. Если ничего не произойдет, то я попробую побежать прямо на Эвилнессу, когда на нас нападает. Я должен вернуться к машине, понятно? Вот опять дерево поменялось. Блин, пипец. Погодите, а во второй части это тот же самый человек получается, или это уже другой? Наверное, то же самое, потому что он уже знает, что если он закроет глаза, ты Вилнесса Вилнеса пропадет. Даже не пытайся, вот. Меня предупредили, я испугался, я пошел к колодцу. Ничего не работает, значит игра предусмотрела именно тот факт, что мы должны будем выполнить то, что написано снизу. Хм. То есть, если я упрямый осел и я хочу ее освободить, то игра покажет мне свою большую попку. Вау, и вот оно как произошло. Понятно, понятно. Как я сюда попал? Кто стучит в дверь? Не знаю, кто стучит, но давайте его вот так посмотрим. Вот она! Вилнесса, я к тебе! Игра окончена. В принципе, нормально. Ну что ж, котятушки... Мы прошли с вами игру Вилнеса, и я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Хм, теперь мне хоть как-то начало вот проясняться сюжетная линия в голове. Ну что ж, если вам понравилось это видео, то поставьте свой царский лайк. И не забудьте подписаться на мой канал и на канал ZerxPro. И всем пока, котятки!